1 2 ноября в Республике Беларусь прошел Республиканский молодежный форум IT Youth, в котором приняли участие администраторы интернет-сообществ и сайтов Белорусского Республиканского союза молодежи из всех регионов страны. Программа форума включала ознакомление с практическим воплощением инновационных разработок и новых технологий. Пресс-конференцию в Центре развития струнного транспорта Юницкого Экотехнопарк Skyway. Тренинги, семинары и обмен опытом по работе в социальных сетях. Молодежные лидеры приобрели полезные знания, завели новые знакомства и внесли свой вклад в будущее планеты.